Представьте свою кружку, да, с кружкой все просто. Есть форма у кружки, и есть то, что туда наливают. Это состояние. Обычно насчет формы у нас есть мысли, которые, мы, понятно, выражают какие-то слова. Мысли у нас обычно такие насчет формы. Насколько это модно, насколько это престижно, насколько это одобряемо кто особо не зациклен на моде, хотя таких людей сейчас не так уж и много. Ну что скажут люди, короче? Mm -hmm. да? Вот эти мысли нам мешают выбрать идеальную для себя форму. Я уверена, что кто-то точно с этим в упражнении столкнулся. Вы выставляли партнера сначала так, как, как вам кажется, это было бы красиво, да? Вот сначала мы реагируем на внешнее. Но когда вы становитесь в это, через некоторое время, если вы еще в этом побудете, то через некоторое время вас начинает волновать совершенно другие вопросы. Вас начинают волновать чувства и ощущения. Насколько мне удобно, насколько мне приятно и насколько мне свободно. Большинство проблем как раз возникает потому, что зацикливаясь на этом, я не говорю, что вообще форма не важна, ни в коем случае. Я считаю, что э, содержание должно быть оформлено, а форма содержательна И чтобы это друг друга поддерживало. Но когда мы зацикливаемся на форме, мы очень часто забываем о содержании, и спохватываемся насчет этих вопросов только когда мы уже глубоко в этой форме. То есть когда потрачено колоссальное количество времени, сил, денег, и вы уже там, а если вы еще взяли кредит, то и вы понимаете, о чем я говорю. Да. Вы уже глубоко там. И эта форма превращается из кружечки в две половинки. И вы глубоко там. Ты уже там, да? Ты уже там, да? Я уже там. я скоро. И здесь вы начинаете кричать. Мне неудобно. Мне неприятно и мне что, конечно же, вам не свободно. Вы считаете себя запертыми, загнанными, как в тюрьме. Это для вас знак, что все, что было до этого момента, было зациклено на форме, то есть на вопросах, насколько это модно, насколько это престижно, насколько это одобряемо. Понятно, что вы все равно в этих вопросах опираетесь на свое ближайшее окружение, модно в вашем окружении, понимаете, да? Престижно в вашем окружении и одобряемо, конечно же, в вашем окружении, чтобы кто-то со стороны не одобрялся. Что делать? Во-первых, то, что вы это уже понимаете, кто-то даже сфотографирует и будет периодически смотреть перед тем, как поставить себе определенную цель или загрузить какой-то план. И очень важно понимать, что кроме вот этих вопросов вас должны беспокоить одновременно и эти как, что делать с этими вопросами? Ведь невозможно, ну, по сути, пощупать, да, не попав. Начинайте с маленьких размеров. Это первое. Начинайте с маленьких вложений и э, делайте что-то временное. То, что я сказала, например, кладок, да? А чего чего? У меня была клиентка, она безумно хотела дом на берегу моря. Все. Это была и мечта, она, она просто сходила с ума, она а, устроилась на нелюбимую работу, потому что там платили большие деньги. Она заставляла себя туда ходить, она заимела себе болезнь печени, потому что она безумно злилась на эту работу, на начальник который ненавидела и так далее. То есть ну, она себе сформировала, понятно, по пути. А, она, естественно, забросила двух детей, которые у нее были, просто потому что на работу требовала все ее, потому что деньги, потому что она всегда говорит: дети, подождите, у нас будет дом моря. Я не знаю, насколько там хорошо или долго ждали дети, но смысл в том, что этот дом моря у нее случился. Значит, то, что она мне написала через месяц, все начиналось так, я дура. Неплохо, да? То есть вы понимаете, что значит минусы показалось больше все-таки. А, она не учила, что она визуал не очень важно, То есть она думала видеть море. Было важно видеть море. Но специфика жизни у моря такова. Окна на море. Постоянно нужно мыть. Ветер приносит песок, это я вам говорю, как человек, который жил у моря. То есть, когда вы видите, вот вам снимают картинку в фильмах, где окна помыли пять минут назад, и их сняли через пять минут, потому что на следующее утро они просто все запыли на песком, и их нужно мыть снова Плюс влажность. Влажность. То есть, это... Вы смотрите через тусклые проемы. Вы представляете, да? Специфика жизни ума. Вот дома, да, на берегу, все хорошо. Дальше это в доме постоянный песок. Просто потому, что невозможно. Как бы ты ни ходил, летать ты не сможешь. То есть в доме постоянный песок. А она еще и любит ходить босиком. И чувствовать. и чувствовать. И чувствовать, да. Чистоту пола. Чистоту пола. То есть через месяц ее глаза начали слезиться, просто потому что она смотрела на постоянный блок работы. Есть работники, которые приглашают, которые это делают, но хочешь красоту, плати, и тебе будет, это нормально, но понятно, что не стоит денег. Понятно, что она не знала об этих расходах. Что ей нужно было бедно сделать все эти годы? Снять дом. Ну, конечно, ей нужно было на месяцовку. Да. Снять домик у дом. меня. Элементарно, один месяц. Да? Ну вот с домом оно как-то попроще. Ну да, столько людей бабахается да. в этой стены. Да, но я, я, вот я про ребенка, допустим. Все очень просто. Я, например, даже своих иногда даю попробовать. Если Особо я... желающим, Да. У нас многие знакомые, которые говорят, Наталья, я хочу. Но мы хотим ребенка, у нас долго нет ребенка, мы не знаем, хотим, не хотим. Я говорю, ну давайте Бога, ну выходные. А как быть тем, что вот есть такой момент, слово приятно, и, как правило, когда по слухам матерей, они говорят о том, что когда рождается ребенок, то в любом случае. Появляется чувство материнства, которое не может испытать человек, который не мать. И, соответственно, вот это понятие «приятно» оценить в позиции, не побывав внутри, не родив своего собственного ребенка, то оценивает Вы оцениваете ни в коем случае неприятно, вы оцениваете степень неудобства. Это очень важно. Вы да, в любом, в любом случае, случае, будет неудобно. Почему? Подождите, кому-то песок на полу вообще не важен. Mm -hmm. Кому-то, что окна грязные, в смысле, в этом песке, mm -hmm. вообще пофиг. Почему? Потому что он хватает все и вперед, и на волны. Потому что ему важно гулять по пляжу, а смотреть вообще через окна. когда в жизни на них не смотрит Это очень важно. Здесь вы оцениваете, когда вы простраиваете свое будущее, вам самое важное узнать, насколько вам, как бы неудобно, но в минусе, насколько вам неприятно, но в минусе, и насколько вас это отягощает в минусе. А, пример не совсем ребенок, но тогда мне это помогло избежать ребенка. Мне, я мечтала о кошке. Вс свое детство мечтала о кошке. Петроской возраст тоже мечтала о кошке, но у нас были такие условия, что мама не хотела заводиться. И в конце концов, когда случилось, я живу одна, все, и я там поняла уже, для себя я пожила, это мне было даже 25 лет, 25 лет, и я говорю себе, все, Он вот хочу кошку, и все, поехала, купила себе кошку, привезла маленького котенка, это был четверг, я счастлива, он бегает, в холодильник залезла, я вот туда выкорырила, ну короче, для масса забыла, и тут в мне звонят ребята и говорят, поехали на дачу, на выходные, шашлык, дискач, скачь, задохнем. И я по плечке говорю, да! И в этот момент меня пронзает. А это, а вот это не может здесь остаться. Это маленький котенок, ему там пару месяцев. Это не кошка, которую можно оставить. И я зависаю, помню этот момент. Я говорю, ой, а у меня, у меня котенок. Я ощутила тотальную связанность. Я больше не принадлежала самой себе. Я больше не могла выбирать место своей дислокации. И не могла также свободно скинуть с вещи сумку и отправиться куда угодно, куда я хотела, потому что я была очень легка на подъем. И в этот момент. Понятно, с котенком мы решили, я сказала, а можно я сын? Я говорю, да ладно, понятно, потом по трехэтажному коттеджу мы искали там все, всем Это искать по трехэтажному коттеджу, вы представляете вообще. И вот. Но! Но это был всего лишь котенок. И на тот момент я очень хорошо поняла, что будет для меня ребенок. Это был для меня. Не вот такой, вот такой минус. Признав его, даже ребенку не понадобилось, котенка хватило, я сказала себе абсолютную правду. И очень себе благодарна, очень. За то, что тогда, 15 лет назад, я сказала себе абсолютную правду. Поэтому я не родила несчастных детей, которые, так сказать, мне вслед что-то там сейчас бы говорили, им было бы как раз 15. На тему мама, ты была в разъездах, потому что я дальше хотела быть в разъездах, понимаете? И я не знала, сколько я захочу быть в разъездах, но я точно знала, что сейчас я хочу быть в разъездах, я хочу наездиться. Знаете, вот так, чтобы у меня тут вот это все было. Что потом, когда они говорит, 5, поехали. Уже не хочу. Дити, ди ти ди ди ди ди ди ди вы не можете э, осознать, насколько вам будет свободно, потому что для этого вам нужно время, долго. плюсы. Но вы очень быстро просечете минусы, с которыми вы столкнетесь сразу. Клиентка столкнулась бы со своими минусами. Или осознала, что минусов нет. Как мои знакомые, например, они сняли дом в Таиланде, пожили на островах, получили как раз то, что хотели, и... Все, они купили дом в Таиланде. И теперь они зимой всегда туда ездят. Потому что их все устраивает. <coughs> Им вообще как будто, там не важны. Они тем более купили вообще без закон. В Таиланде можно без закона. Вот, ничего не будет, Вот. Да, очень приятно. То есть, опять же, с детьми, да, насколько неприятно. Вы можете представить, что некоторые женщины это не значит, что у вас не будет детей. Но некоторые женщины приглашают подругу с грудничками, маленький ребенок, вот, грудничок, пять месяцев. И дальше говорят типа, ну она же все равно там памперсы у меня, ну давай я заменю, да? попробовать. Вы отнимаете и понимаете, что все. Поверьте мне, есть люди, у кого этого не происходит. Да. Вообще пофиг. Раз, два. У нас никогда с Сергеем это не волновало. Вообще. Вот никакие какашки, ни, ни в этом виде, ни в горшке. мне вообще все равно. Вот. Так сказать, ну отсюда пришло, отсюда вышло, и нормально. Вот слава богу, есть куда выбраться. Все. Это самый важный вопрос. Есть люди, которые их не могут делать. Что это значит? Не иметь им детей? Ну нет, конечно. Ну что это значит? Это значит, вам нужно позаботиться. Сначала в своей голове, потом в голове мужа, потом очертить это финансово. О ком? О няне. Которая Которая будет ходить и делать те базовые, необходимые для выживания вашего ребенка вещи, от которых вас тошнит. Чтобы вы как раз удивились и так далее, делали себе приятно, понимаете? Вы можете подложить себе солому, вы можете честно себя. Почему это происходит? Потому что вы правду себе говорите. У нас проблема, потому что мы себе врем. У нас, у женщин, я имею в виду. мужчины верют себе очень редко. Мужчины, в отличие от женщин, задаются всегда вот эти вопросы. Понимаете? И несмотря на то, что они ставят очень конкретные цели, особенно успешные, даже не успешные, в нашем с вами понимании живут всегда удобно, комфортно, приятно в смысле, и свободно. Замечали? В силу своего понимания. В силу своего понимания на свое самоощущение они всегда так живут. Они могут быть неуспешны с точки зрения социального, например, может немного денег быть, да, или у него не может быть статус, или профессия, блин, ну, вы знаете, как обид -то? они всегда что то удобные, всегда приятно, и всегда спокойные, почему, потому что задается этими вопросами, в первую очередь, вы говорите, я хочу долг, он говорит, что? махина да, ну, а, Почему? я буду дрова рубить, у женщин мы разные вообще. Женщины отошли от своей природы, я могу сказать вам точно. Ж мужчина, как существо более животного происхождения, более животного, у них э, есть доступ в свою животную силу. Вашу животную силу долгое время от вас отделяли. Вам говорили, что женщина высшее существо, вам говорили, что женщина не может позволить себе низменные инстинкты в смысле секса. Женщины и секс не но вы же помните, послушайте, 13 столетий в европейской культуре, 13 столетий, это триста лет, кто так не понимает, а, вам говорили, что вы не имеете права получать удовольствие от секса. Вы что думаете, у вас в генетике этого нету? 13 столетий женщина не могла получать высшего образования. Для чего? Для того, чтобы, так сказать, слишком много вопросов не задавала. И обслуживала что? Чье удобство? Чье приятство? Чью свободу. Мужчина мог изменять мог. По всем религиям, везде. Признавалась животная основа мужчины. Ну что с него возьмешь? Да? мы ну, женщины, как Вот эти вещи у нас э, сильно запакованы. И понятие служения, служение <с очень <с красивое, высокое, перепутано с жертвенностью. Ты должна пожертвовать своим да, удобством, своим удовольствием да? и своей свободой ради, ради чего-то другого удобства, удовольствия свободы. Правда? Правда. Так нас учили. Поразительно, что мы с вами уже не те забитые средневековые женщины и даже не женщины XIX века, отстаивающие свою свободу. Большинство здесь сидящих вообще-то могут себя сами прокормить. А некоторые могут не только себя прокормить, но прокормить еще и кого-то другого. Да? да, мы стали самостоятельными, всё, но у нас остался что? Старый менталитет. Теперь мы можем позволить себе и удобство, и удовольствие, и свободу. Это не значит, что мы должны жить одни. Масса женщин, счастливых женщин, живут с мужчинами. Просто эти мужчины не требуют от них жертвы, не требуют от них ущемления. Но самое главное, первично не то, что есть мужчина, который требует от вас какого-то ущемления, первично то, что есть ущемление внутри вас. Mm -hmm. Что вы считаете, что вы должны ущемиться. И некоторые из вас входят в контакт с мужчинами и фактически, входя вот в такой равный контакт, мы живем в равном обществе, сами делают вот так. Укладывают его, потом начинают проседать. Потом говорят, эй, ты слишком на меня давишь. С чего это? Когда я так давлю... <ventilator> Я просто вижу. Неудобно. Нам надо что-то менять. Нам надо что-то менять. А что нам надо менять? Мне неудобно, странно. Неудобно. Удивительно, да? Но это сделал не Вы не сошлись в стирану. Не он сделал так. Нет. Вы не сходились с вот таким, тиран это уже вот так. Вы идете идете и а, да, хочу жить тиран! с тираном. Нет, нет, большинство из вас сошлись так, а потом себя. Да, мы все ущемляем себя каждый день по чуть-чуть. Вот тот маленький градус изменений, да, маленький градус изменений. Вы же прекрасно понимаете, что и это тоже очень важно запомнить. Вы стоите здесь, вы смотрите в эту сторону. Это ваше счастье. Вы вышли замуж или ребенок или еще что. то Ну вот вы здесь. А дальше в следующий день, в следующий день почти не видим. Это вот май один день второй день, вы третий, вы четвертый. Мы такие маленькие-маленькие по сравнению со всей жизнью. Даже по сравнению с тремя годами, когда обычно все меняется. И вот смотрите, вы в этот день просто пошли, вы-то сюда пришли, потому что шли в этом направлении, а в этот день вы говорите, ну, конечно-конечно, тебе нужнее. Чёрный. Маленький Чёрный. градус, один градус. Это мелочь конечно, конечно, не надо ехать, не встречай меня, ты же устал, да? Это следующее. Еще не видно изменения. О, сделать тебе чай, дорогая? Ой, нет, что ты, посиди, я сама сделаю. Да? Ты устала? Давайте ножки помассирую. Ой, ну что ты, мне еще стирать, или мне там стирку положить, или мне еще что-то. Вот это незаметно. Ни в неделю, ни в месяц. Некоторые даже в год еще не заметно. Но вы же понимаете, что это большое расстояние, если мы говорим о большом интервале времени. у вас это не записывается нигде? Что еще рассказываете? А что вы ну, второй вы... раз повторить? Я, наверное, своей дочке так не смогу воспроизвести четко. У меня сам этот возраст сейчас. Ох, понимаю. И вы оказываетесь в этой точке, и спрашиваете себя, зачем это было? Какая глупость? А разве это была глупость? Это посмотрите, а посмотрите что получилось. На самом деле вы получили то, что вы хотели. Потом вы сами подставили то, что вы хотели, вы не продолжили служить тому, что вы хотите, вы начали подставляться. И с точки разочарования вы говорите, это ерунда, замужество – это ужас, дети – это кошмар, какая-то работа или дом на море – это катастрофа дом на разном море это разная катастрофа <свят> понимаете а дом со стеклами и без это два разных дома на море дом купленный за последние деньги или дом взятый в аренду издаваемый приносящий доход это разные дома как много форм я знала себя понимаете вот это великая правда и великая сила женщины сказать себе правду о себе и тогда вы начинаете искать себе правильную работу тогда вы находите себе правильных мужчин про мужчин мы еще с вами поговорим потом тогда вы находите себе правильные условия для жизни и для помощи чтобы вам зато кто-то помогал например вы просто себя понимаете и тогда эти минусы каким-то образом переделываются в плюсы.